И всем привет, друзья, с вами я, Альмир, и в этом видео, друзья, я вам покажу три самых необычных, так сказать, построек в Майнкрафте. И что же, давайте приступим. И вот, друзья, первая у меня постройка, вот такой вот холм и внутри его база. Смотрите сейчас, как бункер. Здесь есть правила: вот, сперва нажать сюда, а потом вот сюда. И откроется наш вот такой вот база, друзья. Смотрите, как выглядит. Чтобы закрыть. Сперва вот сюда. Вот так вот. Потом вот так. Все, мы закрыли. Это как бы получается, друзья, ну не этот м -м, база, а как бы ловушка для гриферов. А не гриферов, а каким-нибудь, ну, мобом. Так сказать, вот. Так, у меня есть решак, все нормально. Вот, смотрите, друзья. Он все зайдет и фиг выберется, потому что здесь ничего нету. Он останется здесь и здесь и потухнет, так сказать. А мы возьмем вот этот вот решак, нажмем и выйдем сюда вот так вот. И вот так выглядит, друзья. Первая постройка, друзья. А эта постройка, друзья, самая длинная, так сказать, э -э лифт на всем мире Майнкрафт, так сказать. Вот так вот мы тут поднимаем, поднимаемся. Конечно, мы были на втором этаже, но ладно. Вот так вот он самый длинный, так сказать. Вот такая вот вторая постройка. А, друзья, третья постройка вот такая вот, э, как бы сказать, водный дом или типа дом сделанный из воды. Вот так, вот смотрите, друзья. Можем закрыть и смотреть, как надо зайти. Вот так вот мы сюда зайдем. Здесь есть все, что все, что нужно для выживания, так сказать. А через воду, через воду, друзья, мы не можем выйти, смотрите, вот. Даже не можем прикасаться к воде. Сейчас я вам покажу, как это работает. Так, вот мы вышли. Давайте. Возьмем себе, так сказать, э, барьерчик. Конечно, я это сделал. Барьера. С помощью барьера, так сказать. Вот пишем GIF. Э, барьер. Вот, друзья, смотри, как я это сделал. Вот, очень прикольно выглядит, если у тебя в руках барьер. Вот такая третья постройка, друзья. Ну, в этом все. Как вы видите, больше нет построек, друзья. Вот. Самая любимая постройка, друзья, у меня вот этот вот. Прям он как похож на холм. Его как бы не найти в обычном мире Майнкрафт, если у тебя вот такая вот база или ловушка. Конечно, я здесь много путался, путался поэтому я сюда поставил две таблички. Вот, друзья. Так вот, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дважды сказал уже, ну ладно. Короче, друзья, этот мой мой видос, друзья, выйдет без ничего, так сказать, без музыки и без интро. Всем пока!